Добро пожаловать на территорию загородного участка, расположенного в живописной лесной зоне. Сегодня мы будем выполнять монтаж террасы площадью 130 квадратных метров вокруг бассейна. Дизайн дома выполнен в стиле модерн с использованием высококачественных экологически чистых материалов. Для декинга мы будем использовать террасную доску «Хольцхоф» шовная цвета «Каштан». Основой для создания террасных систем Хольцхоф является древесно-полимерный композит, поистине уникальный материал 21 века, состоящий из древесных волокон, полимера и аддитивных добавок. Связующие защитные компоненты в его составе обеспечивают прочность, износостойкость, защищают от природных воздействий. Внешне и на ощупь он практически неотличим от дерева, но превосходит его по всем функциональным показателям во много раз. Перед монтажом необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом по поводу подготовки фундамента и правильного выполнения вашего строительного проекта. Монтаж террасной доски должен осуществляться на подготовленную поверхность. Это может быть бетонный фундамент, уплотненное основание из щебня или гравия, металлическая конструкция с антикоррозийным покрытием или регулируемые опоры с алюминиевыми или композитными лагами. Основание должно быть с уклоном минимум 1,5-2% по направлению длины, чтобы отводить воду от здания и использовать очищающий эффект стекающей дождевой воды. Во избежание переувлажнения грунта также должен быть установлен дренаж. Если данные условия не соблюдены, доску необходимо укладывать с уклоном. В зависимости от размеров участка, природных особенностей, можно использовать лаги из древесно-полимерного композита или алюминия. В данном случае монтаж террасы производится на бетонное основание с надлежащим уклоном. На подготовленную поверхность уложены металлические опорные лаги поперек будущей раскладки доски. Они выровнены по высоте и прикреплены к бетонному основанию при помощи арматуры. Для этого в бетоне просверлены отверстия, куда установлена стальная арматура длиной 10 см и к ней непосредственно приварены лаги. Это обеспечивает креплению дополнительную прочность. Расстояние между лагами составляет 40 см. Расстояние до стены дома соблюдено исходя из длины доски и составляет 6-8 миллиметров. Пространство между лагами ничем не заполнено, оно необходимо для обмена теплого и холодного воздуха. Хорошая вентиляция предотвратит очаги сырости. После завершения подготовки основания переходим к укладке террасной доски Holtzhof. Укладка производится по принципу ламината. Для начала обрезаем доску до необходимого размера на торцовочном станке. Вставляем ее в клипсы предыдущей доски и также прикрепляем клипсами по всей длине. Подбиваем доску киянкой для лучшего прилегания. Используем металлические кляймеры с саморезом из нержавеющей стали. На один квадратный метр террасной доски при шаге между лагами 40 см используем 20 кляймеров. Древесно-полимерный композит имеет в своем составе большой процент древесной составляющей. В связи с этим перепады температуры и влажности вызывают расширение или усадку профилей по длине. С учетом этого при их укладке следует предусматривать соответствующие компенсационные зазоры, которые рассчитываются пропорционально длине из расчета 1 мм на 1 метр доски. Рекомендуемая длина доски чтобы не было больших щелей 4 метра. Для того, чтобы выдержать поперечный зазор, при монтаже вставляем пластины между досками. Продольный зазор зависит от кляймеров, которые используются при монтаже. Расстояние от окончания доски или лаги до стены также рассчитывается исходя из общей длины напольного покрытия. 1 мм зазора на 1 погонный метр доски. Продолжаем укладывать доску по принципу ламината. Завершением отделочных работ является облицовка торцевой части доски. Монтируем декоративный уголок, выполненный из древесно-полимерного композита. Обрезаем уголок до нужного размера. Прикрепляем нержавеющим шурупом 40-45 мм через доску к лаге. Завершенная терраса выглядит превосходно. Удалось создать идеальное покрытие, которое не боится капризов природы, с гладкой текстурой и приятной на ощупь поверхностью. Мягкая и естественная расцветка Хольцхоф Каштан гармонично дополняет дизайн дома. Террасная доска обладает прочным волокном, не скользит, не портится, противостоит влаге, обеспечивая идеальный настил возле бассейна. Террасная доска Хольцхоф исключает сколы и занозы на поверхности, гвозди и шурупы снаружи и является наиболее востребованным, безопасным и экологически чистым материалом для обустройств разнообразных зон отдыха на любой местности. Поскольку доска относится к наружному покрытию, то, естественно, требует очистки. Вы можете использовать теплую воду, бытовые моющие средства и обычный инвентарь, например, садовый шланг для полива. При наличии трудноудаляемых загрязнений можно применять аппарат высокого давления. При максимальном давлении 80 бар рекомендуем придерживаться расстояния до поверхности профиля 20 сантиметров. Значительное загрязнение необходимо удалять сразу после их появления при помощи обычных чистящих средств, применяемых в быту. При правильной установке террасная система Хольцхоф будет дарить комфортный отдых на открытом пространстве на протяжении долгих лет.